Луцкий автозавод в Волынской области выпускал серийные внедорожники с 1969 по 2004 годы. Это были машины на агрегатах запорожца, поэтому до 1975 года они назывались попросту ЗАЗ-969. К концу века производство сошло на нет, и ЛУАЗ вошел в конгломерат Богдан, который последние десятилетия строит автобусы, троллейбусы и грузовики на разных заимствованных шасси.